Приветствую на своем канале, всем добро пожаловать! Позади меня легенда Арнольд Шварценегер. Это значит, что в этом видео я расскажу о своей форме. Вот здесь вот, вот здесь вот и вот здесь вот. Вы можете наблюдать мою лучшую форму в жизни, с лучшими силовыми показателями. Какие они были на тот момент, мои лучшие рекорды. Она максимально просушена, максимально наполнена. И, казалось бы, даже сам Дэн Саратов терялся на моем фоне. Но, как вы могли догадаться по названию видео, что-то пошло не так. И что пошло не так? Почему я добился такой формы и потерял ее? Какие силовые показатели я имею на данный момент, а вы меня об этом очень часто спрашиваете? И что вообще сейчас происходит? Какие мои планы? Как я собираюсь выступать, не уступать? Там, что я вообще собираюсь делать со своей медийностью, там, с формой и так далее? А во всем этом в данном видео. Но перед тем, как начать, ребят, каждый, абсолютно каждый, кто вот сейчас, прямо сейчас меня слушает, смотрит, я очень-очень прошу каждого Напиши, пожалуйста, в комментарии Почему ты смотришь мой канал Возможно, ты мой подписчик, возможно, ты пришел Первый раз и вообще не понимаешь, что здесь происходит Тебе понравилось превью или название привлекло Не знаю, так и напиши Пришел первый раз, там привлекло название Да, кликбейт А если ты мой подписчик, напиши, пожалуйста, почему ты меня смотришь Почему ты остался, почему ты подписался Потому что на данный момент Я много думаю насчет своей жизни В принципе, соцсетей Насчет развитие в медиапространстве, и мне очень-очень важно знать, почему вы меня смотрите, Я раз уж вы сюда попали, и мне это сильно поможет в моем дальнейшем, скажем, жизненном планировании, что ли, и несколько выборов перед мной стоит, очень важно, в котором вы можете принять участие. поэтому обязательно, ребят, не жалейте 10-20 секунд своего времени, напиши, пожалуйста, в комментарии абсолютно каждый, мне это очень сильно поможет. Поэтому давайте приступать, Сразу озвучиваю свои лучшие силы показатели, которые были при моей форме. Вот здесь вот вы можете видеть позирование, возможно, еще что-то будет рекорды летать. Вот, я придумал, буду монтировать рекорды свои. В общем, на тот момент мой лучший джин составлял, по-моему, 135 килограмм. Это вот в такой вот лучшей сухой форме. Но позже я побил свой рекорд и пожал 145 килограмм. Это было до 2 или 3. Нет, до третьего, или даже до четвертого. Короче... Примерно полтора, нет, не полтора, примерно два с половиной месяца назад я пожал свой лучший жим 145 кг, это был мой рекорд, не совсем в этой форме, но тем не менее пик жима приходилось именно на это время. В такой форме я пожал 135 кг, а, не с паузой в отбив, 145 тоже в отбив, довольно, ну такой техники, где-то вот на таком уровне, да, где-то вот на таком. Ну, то есть не в литерском силе, 145 килограмм, это мой лучший жим лежа, которым я горжусь, но который, к сожалению, остался в прошлом, что пошло не так, обязательно расскажу в этом видео. А, становая тяга, 210 килограмм я потянул в сумо, кто скажет, в сумо фигня, все тянут в сумо, в сумо тянуть легко, Возможно, но не для меня, потому что я всегда тяну в классике И когда я сейчас тяну в сумо, мне такое ощущение, что тяжелее В классике я потянул 200, ну то есть как бы нормально, не особо там что-то различается Я думаю, что 205, возможно 210 в классике я бы потянул так же, как и в сумо Потому что ножки у меня слабые Кстати, сумо я начал сделать потому, что у меня слабые ноги И я хочу их потянуть за счет тяги, раз уж я ее делаю Ну и потенциально, как ходят легенды, в становую сумо, да, можно вытянуть побольше я предполагаю. Окей, okay, подтягивание. Кстати, вот здесь вы можете наблюдать все эти рекорды. Подтягивание плюс 90 килограмм к весу. Норматив международный, международный мастер спорта международного класса. Вот. Брусья плюс 117,5 килограмм. Это было в сентябре. Также при моих лучших кондициях, при моей лучшей форме, когда я готовился к соревнованиям по стритлисингу, соответственно. Что вас еще может интересовать присед? Присед мой лучший был 160 кг, разве максимум? На самом деле, у меня сейчас такие подозрения, что я приседал 160, возможно, на 2. А, возможно, нет. Я это уточню на монтаже и вот здесь где-нибудь напишу, было ли такое. Но точно знаю, что больше 160 я никогда не приседал, потому что 160 на 1 я присел, возможно, если на 2, то как бы 2. Но больше 160 килограмм я, в принципе, не пробовал. Кстати, напишите, пожалуйста, как меня слышно в комментариях. Вот я тут петличку нацепил, надеюсь, не зря. Uh, наверное, по всем показателям Все, что еще может интересовать Армейский жим, максимум это 70 кг На 4 раза я пожал Ну, кстати, это было не, не в этой форме В этой форме 70 я жал на 1 uh, Чуть позже, когда форма была похуже Как ни странно, я уже жал 70 на 4 Но я был тогда более такой жирноватый Кстати, вот как сейчас примерно И как я дошел к такой форме я катался к Роту с Dreamworkout Championship, потом поехал в Москву. Многие истории вы уже это знаете. Если не знаете, можете заценить на моем канале видео. Это был тот период, когда я закрепился с Роту с дрим тусовкой. Братаны, чем я занимался в 16? Мужик ты, тот подросток номер два, на которого я вначале подумал, ну будет пацаны по 70 килограмм. сколько весишь? Сколько 90. Рост 186-7. Обалдеть. Возраст 16 выполнил свою цель наконец-таки ну такую мини цель приехать в Москву показать что блин я существую что не просто школьник да который сидит там у себя в Ульяновске что-то как-то железки пытается тянуть жать и так далее приседать познакомился с Пашей Бавич засветился у него засветился у Шедер выговоры подростков в общем много где засветился и главному, главному чемпиону этого дня мы хотим посвятить все лавры. Дмитрий, мы тебя поздравляем с первым местом! Он отдал все силы и заслуженно победил. Так, это уже немного другой день. Произошли абсолютно неожиданные обстоятельства, из-за которых я прервал съемочку и которые жестко повлияли на мой дальнейший план, который я хотел рассказать в этом видео. Поэтому давайте сделаем так. Я расскажу ту часть, которую я хотел рассказать, это о том, что как я пришел к такой форме и как я ее слил. А вот о том, что будет дальше, я все-таки расскажу в следующем видео, потому что я сделал МРТ, пришли результаты МРТ и там все довольно неоднозначно, как минимум. Поэтому для тех, кому это особенно интересно, Обязательно ждите новые видео и оно, я думаю, будет максимально скоро. Итак, как я пришел в такой форме, вот здесь вот будет еще раз фоточка, тот самый момент, когда я на жестком хайпе засветился почти везде, где только хотел. И я, на самом деле, сам не совсем верил в ту форму, то, что вот она у меня действительно есть. Она произошла, не сказать, что случайно, но какая-то доля случайности там все-таки есть. Потому что, несмотря на то, что я готовил эту форму к Москве, я знал, что мне нужно быть максимально сухим, максимально просушенным, у меня не было опыта вот так называемой сушки, да, когда там урезать углеводы или когда что-то вообще в принципе урезать. То есть, это получилось, получалось раньше, само собой, как-то. У меня, наоборот, были проблемы с тем, как бы набрать, вот. Но, тем не менее, я помню, что в мае, апреле я урезал углеводы и ел порядка 250 грамм круп, также фрукты, также некоторые салатики, ну, то, что нам давали в школьные столовые потому что в столовые я кушаю довольно часто для того, чтобы опять-таки восполнить белок. И, в общем... Когда я приехал в Москву, у меня уже была довольно сухая форма, я бы сказал, лучшая в моей жизни. Но в тот момент, когда я приехал, у меня не совсем хватало денег для того, чтобы обеспечить себе питание. Вот хотя бы даже то самое минимальное, которое было дома. Поэтому я довольно много не доедал, и в совокупности с жарой у меня в организме так получилось, что осталось минимальный процент жира и минимальный процент воды. То есть такое ощущение, что я готовился просто к соревнованиям Это получилось за счет того, что Организм привык, ему нужны мышцы То есть мышцы жить нельзя Из-за этого полился жир, когда я не доедал Преимущественно, ну по крайней мере я так надеюсь А из-за того, что я постоянно-постоянно Бегал по собеседованиям в Москве Там по 8 часов спокойно 9 часов просто подряд, то туда-сюда То на одну точку, то на другую точку Много пешочком проходил из-за того, что Что-то искал, еще путался, там жара страшная Была в Москве, то есть воды реально Не хватало и соответственно Воды было в организме мало, поэтому я чувствовал себя максимально сухим Максимально, просто предельно сухим И на фотках это было заметно вот так вот я построил свой лучший форум Я готовился к Роутас Дримаркал Чемпионшип Готовился взять мастер спорта по И готовился, собственно, завоевать фитнес-индустрию Москвы Что на какой-то процент у меня все-таки получилось Потому что именно там я набрал огромный процент своей аудитории Практически все, что у меня сейчас есть Огромное спасибо Паше, Лене и всем людям, которые мне помогали Потому что Паша так или иначе сыграл огромную роль в моем продвижении медийном Потому что у нас с ним были... Наверное, роликов, наверное, 5-6, я не знаю, сколько там, 7, не знаю. В общем, достаточное количество я уже появлялся на его канале. А теперь давайте перейдем к тому, что вас, наверное, так сильно интересует. Это как я слил эту самую форму, как я слил силовые показатели, как я слил процент жира минимальный и вообще, что сейчас происходит, как оно развивается. Итак, начнем с того, что мышечную массу в основном я, ну, не так сильно слил Потому что так или иначе натуральный бодибилдинг, тренировки без фармакологии не может все слиться очень-очень быстро Тем более за такой короткий промежуток времени, ну, относительно короткий Силовые показатели тоже не сказать, что прям сильно-сильно упали Но есть некоторые пункты, которые я, собственно, хочу рассказать Первое, это жим лежа Жим лежа, 145, как я и говорил, у меня был поставлен уже после Москвы, после того, как я приехал. И, соответственно, хоть форма у меня визуально была хуже, но силовые были лучше. Это связано с тем, что процент жира очень сильно решает в картинке. То есть вот сейчас, допустим, у меня процент жира, ну... Довольно прилично, несмотря на то, что, казалось бы, там кубики немножко есть, да? Ну, как немножко, то есть они всегда у меня есть. Несмотря на то, что плечи иногда бывают, секутся там, ну, такое. У меня в основном жир скапливается как раз-таки вот где-то, наверное, в области спины, в области живота. Но за счет того еще, что пресс у меня довольно сам по себе массивный, я тренировал его с большими весами. Также э, генетика на пресс, реально, как я считаю, вроде как хорошая. Он постоянно выделяется, несмотря на довольно высокий общий процент жира Так вот визуально, когда вам кажется, что я слил, откатил Наоборот, свои показатели у меня были выше, но процент жирка также выше И за счет этого визуально я оказался хуже И даже меньше, к кстати, чем на видео, допустим, летом Хотя там я был меньше и с меньшими силовыми показателями А как же этот самый жирок я набрал? На самом деле все очень просто После Москвы сразу как приехал, у меня начались вопросы по военкомату то есть, нужно было порешать, бегать туда-сюда, постоянно обследование, постоянно какие-то стресс, вот это все нервы, с военкоматом вынос мозга начался. И поэтому я не тренировался, очень плохо спал, очень плохо ел. И ел, ну, беспорядочно, скажем так. То есть, я мог не добирать по белку, наоборот, например, передать что-то сладкого что-нибудь такое, несмотря на то, что были периоды, когда я пытался более-менее сделать свое питание чистым, это на какой-то период получалось, но тем не менее в общей картине, если брать вот этот общий период, то не совсем хорошее питание, плохой сон и нет тренировок. Это вот самый главный аспект, который позволил мне, собственно, нарастить прилично жирка и даже заиметь щечки, хотя сейчас вроде бы они уже уходят, это хорошо. Итак, переходим к следующему периоду, когда у меня прилично жирка, хорошие силовые показатели, возможно, лучшие в моей жизни, за исключением стрит лифтинга потому что стрет я перестал тренировать. Кстати, вот как раз-таки вопрос, как я слился силой после стритлифтингу. Все просто, я просто перестал тренировать стритлифтинг, перестал тренировать из-за того, что в моем зале в Ульяновске вот такие вот толстенные кроссфитерские блины. И мой рекорд в подтягиваниях 90 килограмм, то есть 90 килограмм повесить это жестко, там практически. На шпагат надо садиться, а 120 кг повесить на брусьях, мой разовый, ну, 117,5, это вообще жутко. Рабочий, окей, там 100 кг, 4 блина вот такие толстенные, тоже очень неудобно заниматься, поэтому это стало... Стало первой причиной, и вторая причина это то, что из-за веса, возможно, неудобный пояс, возможно, как-то неудобно цеплял, но периодически у меня были проблемы со спиной, ну, не то что проблемы, просто дискомфорт возникал, когда я подтягивался обратным хватом, у меня был довольно сильный изгиб поясницы то есть, с одной стороны я тяну подбородком, с другой стороны у меня вес дает вниз, из-за этого... Создается дискомфорт в пояснице Потому что вес довольно внушительный ну Рабочий там порядка 80-75 килограмм, А разовый 90 То есть, ну, понимаете, да? Нагрузка большая Я подумал, что не буду рисковать Все-таки на стрит я больше выступать не хочу Он мне как бы поднадоел, скажем так И поэтому я перестал тренироваться с большими весами Но это абсолютно не значит, что я слил свои силовые показатели Просто до какого-то днищенского уровня Там не могу подтянуться с 80 килограмм или 85 Может быть 70 килограмм, Скорее всего могу не проверял и не буду. Почему? Опять же, узнаете. Итак, следующий период, который очень сильно отразился на моей форме, это когда я решил, что мне нужно попасть в Москву еще раз. Приехать уже, по-моему, третий или четвертый раз, не помню точно, но попасть на второй сезон зарыва подростков, поучаствовать там, соответственно, помочь в организации, если это требуется, но самым главном это было, собственно, проверить себя, вырваться из вот этой вот суеты, которая у меня в городе, рутинной, которая плохо, очень плохо дает развиваться, как ментально, да, так и в принципе, делают тут особо нечего. Поэтому я и принял решение ехать еще раз где-то на месяца-полтора. И так как с периода, когда я только-только приехал из Москвы в прошлый раз, я набрал приличное количество жирка, хоть уже какой-то процент успел скинуть, я подумал, окей, у меня ограниченный бюджет. То есть, бюджет, ну, плюс-минус такой же, как был в прошлый раз. Соответственно, еду мне тоже не хватает, скажем так. Поэтому я решил урезать количество еды просто максимально. И поэкспериментировать с голоданием, поэкспериментировать с урезанием углеводов. Соответственно, да, это было жестко. И, возможно, это было ошибкой. Я экспериментировал голодание по 16 часов, по 2 дня, по дню полностью. 3 дня голодал. Кстати, эксперименты о голодании тоже будут на канале, я думаю, сделаю обязательно видео, свои ощущения, как все это испытал. А также я урезал углеводы, иногда 50 грамм в день, иногда и того меньше на протяжении там, недели или двух, ну, то есть это было жестко. И в конечном итоге получилось так, что стресса дофига, сна мало, работы дофига, тренировок нет. И все, организм попал в такое состояние, что как бы он начинал уже полить и жиры, и мышцы, и все, что попадется, такое ощущение То есть чувствовал я себя, откровенно говоря, нехорошо в тот период И когда я пытался потренироваться, там хотя бы выйти на площадку или пойти в зал У меня просто чернело в глазах и там сделать пару подходов, все, меня уже реально фигово Это скорее всего из-за того, что недостаток всех питательных веществ, которые только может быть вот, так что это была ошибка, ребят, не повторяйте, но, правда, ради сказать, в бюджет я все-таки кое-как но уложился. Итак, давайте подведем небольшие итоги, что же мы имеем на данный момент, какие силовые показатели, и почему я, собственно, сказал, что что-то произошло там, и я сниму отдельное видео. Так вот... Под конец периода, когда я находился в Москве, я подумал, что все, надо завязаться этим экспериментом, и бы скорее всего, при таком, при таком же раскладе я откинусь. Поэтому я начал более-менее хорошо кушать, восстановил углеводы, восстановил, в принципе, белок, купил себе комплекс кальция, потому что кальция тоже довольно не недоставало. И начал все это кушать, пить, как бы все. Соответственно, самочувствие вроде более-менее улучшилось, я начал тренироваться, но из-за моего максимализма я начал тренироваться жестко, то есть, ну, представьте, вы всегда тренировались с большими весами, тяжело. И вроде бы привыкли так тренироваться, но приходишь в зал, и для тебя вес, который раньше был разминочным условно говоря, он становится тяжелым. Ты не понимаешь, что здесь происходит? Твой мозг как бы начинает э, бороться с этим, что ли? И, соответственно, я пытался взять те же самые веса. Но этого, конечно, делать было нельзя, то есть нужно все-таки потихоньку, потихоньку, потихоньку увеличивать нагрузку. И, с одной стороны, я ее увеличил потихоньку, но, с другой стороны, надо было ее увеличивать еще больше потихоньку, то есть не все равно не так быстро. Получилось так, что, выполняя комплексы здоровых подростков, я попробовал первый комплекс. У меня была вообще цель, если вы смотрели на канале, выполнить все комплексы со второго сезона быстрее. Я выполнил первый комплекс быстрее, выполнил, по-моему, второй комплекс быстрее, третий быстрее, Четвертый сделать не стал, потому что на тот момент у меня уже все, формы поплыла, как бы в глазах чернеет, углеводов нет, ничего нет. Я перестал полностью тренироваться. Вот эти комплексы я сделал в самом начале, когда мог еще. А следующий комплекс я попробовал с первого батла, 1-4, где, по-моему, Никита зарубался с Федей. Там были рывки, там были а, жим лежа, а, что еще там было, оверхеды. Вот, И этот комплекс стал для меня реально жестким. Я очень сильно хотел сделать его быстрее, но... Из-за оверхедов я не мог его сделать быстрее. То есть чисто физически я не вытягивал оверхеды, потому что не хватало растяжки и не хватало практики этого движения. Так вот, я первый раз попробовал, второй раз попробовал, третий раз попробовал, четвертый раз попробовал, я попробую пятый раз. Это было за два дня. Этот комплекс я сделал за два дня. И на шестой раз, когда я уже просто думаю, все, сейчас последний раз. Последний раз. Либо я делаю быстрее, либо я заканчиваю и не делаю вообще. Я закидываю оверхеды, у меня уже тогда были небольшие проблемы с плечом из-за удержания Кстати, тоже об этом в своих видео я рассказывал В общем, закину оверхед и я чувствую, что у меня что-то такое прям болит здесь Довольно неприятное ощущение, но я сначала не придал этому значения Прошел день, я вроде как чувствую себя хорошо, плечо не беспокоит Я пошел сжать и я чувствую, что плечо-то у меня болит то есть я беру штангу, опускаю и уже даже на 50 кг на разминочных я чувствую, что у меня плечо жестко болит Даже поначалу не совсем понятно, плечо ли это или что Это где-то в этой вот области То ли это верхняя часть грудных, вот где-то вот здесь вот, да, соединение Либо это передняя дельта, либо это ротаторные манжеты плеча ну, не совсем понятно. Я просто тогда подумал, что окей, я восстановлюсь, как бы все будет четко, покушаю, посплю, как обычно, и все будет хорошо. Но ничего болеть не переставало, причем болела она только на тренировках жима лежа и на отжиманиях, соответственно. Поэтому я делал, также продолжал делать армейский жим, хоть и с чуть меньшим весом, но потихоньку, потихоньку, кстати, вышел на свой рекорд. Даже после Москвы, после того, как я там голодание не голодание набрал там жирка и скинул жирка одновременно, я все-таки смог побить свой рекорд в армейском жиме 70 на 4, вы это видели в начале видео Так вот После этого, когда я попробую еще раз пожать Я думаю, причем восстановилось Как бы, ну хорошо, жму, вроде не болит, не тревожит Начинаю сжать. 50 кг, все хорошо, не чувствуется, как бы все в порядке 100 кг, прилично, особо не беспокоит Как бы, что-то, что-то как-то есть Но думаю, ну, окей, просто чуть побольше разомнусь Сделал такие движения на врататорную манжету Вращательная манжета плеча и, соответственно, все хорошо. Беру 120 кг, вес, ну, относительно небольшой уже для меня был, потому что я его мог раньше делать, там, по-моему, на 5 или 6 раз пожать. Я начинаю жать, хорошо, вроде жму, нормально, все, не болит, ничего. Потом встаю с лавки и чувствую, что какой-то все-таки дискомфорт. А на второй подход я уже начинаю сжать и чувствую, у меня опять та же самая боль вот в этой области, то есть плечо, моем ротаторе, манжеты, грудная, верх грудных. И я понимаю, что это the end. я не могу сжать, ну как не могу, то есть я могу жать через боль У меня практически сохранение силы показатели, Вот этот вот процент болевой, болевой как болевой синдром, скажем так Он не дает пожать прям максимум То есть организм останавливает, Диман Остановись, не жми ты больше, куда еще больше Я попробовал пожать еще два подхода через силу И в принципе пожал, как бы силы те же самые Плюс-минус, там 120, по-моему, я пожал на 4 В 3 или 4 подходов, ну плечо, оно болело и я подумал, хорошо, я больше не буду делать жим, не буду тревожить плечо, пускай оно восстанавливается, пускай восстанавливается, и все. Соответственно, у меня полностью ушли жимовые движения, как вертикальные, так и горизонтальные полностью ушли отжимания, потому что я не могу отжиматься. И на тот момент мне даже было больно просто делать вот так вот руками. То есть сейчас я уже могу это сделать, потому что прошло какое-то время, и я также начал лечение. А тогда не мог. И отжиматься тоже соответственно не мог. Ни в стойке, ни... В общем, никак. Все замовые движения ушли. Это к вопросу о том, почему у меня ушел жим лежа. Дальше. Почему у меня ушел присед? Присед у меня ушел потому, что у меня довольно давно уже болели приводящие на ноге. Скорее всего это связано потому, что когда-то я пытался сесть на шпагат и травмировался на шпагате. Слишком сильно потянул себе связочки. Возможно, это не то. Возможно, я не знаю откуда это вообще взялось. Но, в общем, суть в том, что болит в области приводящих мышц, возможно это гребенчатая мышца под квадрицепсом находится, не знаю, но она болит только при приседаниях обычных, в при фронтальных почти не болит свыше 100 килограмм, то есть разминаюсь, приседаю как бы хорошо, начинаю делать рабочие веса и уже начинаются проблемы. Причем фишка в том, что я также могу приседать большими весами, то есть я приседал с такой болью 150-160 на 3 я приседал, мой рекорд который есть, но боль она не проходит, она и не усиливается и не проходит. Вот она есть как бы есть, она позволяет мне приседать большими весами, но все равно она есть. И она меня очень сильно напрягает. Поэтому я подумал, что окей, чтобы уж совсем не добить ничего, я исключаю приседание. Но вот важный момент, я мог тянуть. То есть, я делаю становую тягу в сумо, встановую в классике. И, в принципе, этот момент с переводящим меня не беспокоит, что довольно странно. Потому что, когда я делаю в тягу сумо, наоборот, у меня... А ноги как бы разворачиваются и довольно большая идет нагрузка на приводящие на квадрицепс То есть, ну по факту должно болеть, но не болит И к вопросу о фармакологии, если кто-то сейчас опять-таки начнет Диман, вот ты там на ПКТ, мне написали уже в комментариях на мост Типа мозг, я так понимаю, такая штука, когда ты между курсами, то ли там низкие дозировки у тебя, то ли что-то такое, насколько я это вижу. В общем, специально для этих людей могу сказать, что силовые показатели у меня в целом плюс-минус те же самые. Форма визуально хуже, потому что высокий пассажира. Ну, высокий, для кого-то он, конечно, низкий, но для меня по сравнению с формой, которая у меня летом была, лучшей формой, он высокий. Например, та же самую становую тягу я спокойно мог потянуть 210 кг, там 190 на 3, на 5 раз я спокойно мог это потянуть. Да, было, ну, близко к пределу, скажем, предельному весу, но это мои рекорды. Это те рекордные веса, больше которых я никогда в жизни не делал. То же самое с лежа, то же самое с армейским жимом, то же самое там на плечи и так далее. То есть, по факту, если бы я был на фармакологии, ну, как я предполагаю, у меня бы откосились силовые показатели но они не откатывают, у меня откатил только общий вид формы за счет повышения процента жира, опять-таки, за счет э, уменьшения гликогена и за счет общего тонуса, то есть я не тренировался, соответственно, тонус меньше, крови наполнения меньше. Кто-то говорил про отеки, типа, если часто очень тренируешься, возникают еще такие небольшие отеки, и это не мышечный рост, но как бы визуально не больше. Вот, скорее всего, то же самое. Если сложить все эти факторы, то мы получаем вот такую форму, которую я имею на данный момент. <сех> Итак, наверное, самое главное это выводы, которые я могу сделать и советы, которые могу дать. Первое, что касается моей формы. Сейчас я вешу порядка 90-91-92 килограмма, то есть то же самое, что и обычно, практически то же самое, что и в лучшей моей форме летом. Там я весил 87, даже, по-моему, 86, потому что было очень мало жира, очень мало воды. Силовые показатели находятся на уровне неизвестным, потому что травмировано плечо, травмирована нога, а теперь пришли еще результаты МРТ, я обязательно сделаю видео об этом чуть позже. И получается так, что на данный момент я не могу тренировать жимы, не могу тренировать присед, не могу тренировать тягу, армейский жим, отжимания. По сути, все, что я могу сейчас делать, это... Изоляцию, изоляцию на бицепс поднимать. И то как бы нежелательно, чтобы не грузить лишний раз поясницу. Изоляцию на трицепс, и что еще? Все наверное, поднимать руки в таком положении. Поднимать руки вот в таком положении. Кстати, когда я поднимаю руку, вот здесь вот ничего не болит. Болит только режимах. Интересная ситуация, не знаю тоже почему. Скорее всего, все-таки это что-то с манжетой плеча связано. И если уж совсем все очень кратко обобщить и создать параллель, провести между лучшей формой и худшей формой, то здесь мы имеем крутой сон. Крутое питание, здравое питание, правильное питание, полноценное, сон по режиму, тренировки по режиму, силовые грамотные тренировки с прогрессией нагрузок, с хорошей растяжкой, заминкой, разминкой. Конечно, минимум стресса, максимум, опять же, качественного сна. Какие-то небольшие манипуляции с гликогеном, чтобы мышцы были именно наполненные и максимально сухие, также минимальный процент жира. Но ну, а здесь мы просто ставим вот все противоположное и, соответственно, вот к такой форме можно пойти, если не соблюдать все вот это. Так что для тех, кто любит говорить про фармакологию, ребят, посмотрите, пожалуйста, каждый вот по этим всем пунктам, пройдитесь, найдите у себя проблему, если кто не может получить крутой результат. И я уверен, что если вы все вот эти вот фрагменты соб сможете соблюдать, сможете собрать воедино, то вы получите лучшую форму в вашей жизни я уверен, что она может быть гораздо круче, чем моя форма. Так что на этом Фрагменте мы заканчиваем. Спасибо всем большое, кто досмотрел до конца за вашу активность, за любую активность, за лайки, комментарии, дизлайки, за то, что вы пишете в директ и личное сообщение ВКонтакте. В общем, всем до встречи, новое видео скоро. Увидимся.